Приветствую всех подписчиков и гостей канала Изи Кухня. В этом видео вы увидите, как надо разделывать свиную тушу на шашлык. Сначала отделяем лопатки от передней части туши. Затем отделяем спинную часть. Для получения корейки мы должны разрубить спинную часть пополам. На этом примере вы увидите, как получить спуски чалаваджа, как его называют в Армении. По-русски он называется корейка или отбивная на кости. Этот вариант более принят в кавказской кухне и у настоящих ценителей шашлыка. Позже мы рассмотрим еще один вариант корейки. Ну и конечно же какой шашлык без ребер? Оставшуюся спинную часть делим на ребра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 За достаточно хороших откликов на видео разделки и бараньей туши, я решил что стоит показать и свиную разделку.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 На этом примере мы покажем более быстрый вариант получения корейки, она уже будет из длинной кости. В таком случае у нас получится больше кусков ребер. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Если это так, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был канал Изи Кухня. Всем пока!